Здравствуйте! В этом видео я вам расскажу о том, что является самым главным в детской стоматологии. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, чтобы разобраться в этом вопросе. Детского стоматолога необходимо начинать посещать уже после первого года жизни. Во-первых, ребенок знакомится с врачом-стоматологом, а родители получают всю необходимую информацию для того, чтобы сохранить зубы ребенка здоровыми. Если у нас все в порядке, то мы общаемся с ребенком где-то один раз в полгода. Если же есть проблемы, то ребенок посещает детского стоматолога в месяца. В нашей клинике используются современные методы лечения и профилактики кариеса как молочных, так и постоянных зубов. Особое внимание я хотела бы уделить лечению без боли и без бормашины методом инфильтрации ICON. Данный метод позволяет лечить кариес на ранних стадиях без затрагивания здоровых тканей и зубов. Специальный полимер что-то в виде геля, наносится на пораженную поверхность, проникает на всю глубину кариозного процесса и запечатывает его после светового отверждения. Становится очень твердым и прочным, и сам кориозный процесс останавливается. Данная процедура проводится в одно посещение, совершенно безболезненно, даже обезболивание не требуется, и вы получаете хороший результат на долгие годы. Как только ребенок перестает плакать после прорезывания зубов, его нужно вести к стоматологу для проведения герметизации фиссур, так как данная процедура в 50% случаев снижает риск возникновения дальнейшим корресом. Эта процедура производится совершенно безболезненно, также мы можем провести ее в форме игры, совершенно комфортно для ребенка. На первом посещении я рекомендую родителям делать только осмотр, мы знакомимся с ребенком, учим чистить зубы, Знакомимся с оборудованием Можем даже поиграть, посчитать зубы Запомнив это, ребенок будет относиться к приему стоматолога Как приятному времяпрепровождению В Альфа-центре здоровья мы используем самые современные методы лечения И профилактики болезни зубов Но это не самое важное важное взаимопонимание между врачом и ребенком. Мы ставим на первое место отношения с нашим маленьким пациентом и только когда достигнуто доверие, приступаем к лечению. Поэтому приглашаем вас в Альфа-центр здоровья. Чтобы записать вашего ребенка на консультацию, нажмите, пожалуйста, на ссылку под этим видео.